Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Рыбный Супик, заболевший Супик. В общем, сегодня для закрытых бета-тестеров вышло новогоднее обновление. Версия 1.19. Давайте посмотрим небольшой обзорчик. В общем, что бросается сразу в глаза, это новогодняя награда и новогодний фон. Фон вроде бы... Кстати, новый, кстати, новый фон новогодний. никак в прошлом году. Так, давайте посмотрим новогоднюю награду. В новогодней награде у нас находится, ну... Праздничный кейс и Санта кейс. Ну, в принципе, я один уже забрал, можно его будет один открыть. Но самое интересное еще впереди, давайте перейдем в магазин. А в магазине мы уже сразу же видим военный кейс, еще один кейс за золотые монеты. Не знаю, почему его сейчас добавили, возможно, его хотели добавить на 9 мая, но добавили только сейчас. Давайте посмотрим, что в нем находится. А в нем находится очень много оружия. И, кстати, еще один, еще один золотой нож находится, и два, два красных. И, о, кстати, посмотрите еще Tar Gold и Револьер Gold. Кстати, также посмотрите добавили новые, новые пушки. Ну, скины на новые пушки. Это Крис Вектор. Так, также на SG-08 это после прокачки э какого скаута дается. Вы, друзья, извините, я буду немножко заикаться, потому что я приболел, так что да, такие дела. Так, ну, кстати, я бы хотел отсюда выбить АК, М249, ну и вот эти золотые пушки. Ну и, конечно же, новый нож, флип. Очень хотелось вот раскраска прикольная, вот этого, ну и вот этого. Очень хотелось бы выбить их. Так, давайте пойдем дальше. Это еще не самое интересное, я вам еще скажу. Листаем дальше. Добавили новогодний кейс, это с прошлых обновлений. ну, а, Год назад, который выходил обновление, вот это с этого. Ну, тут ничего интересного, но давайте покажу новичкам. Тут вот керамбит, тут мало всего. Самое интересное вот здесь. Праздничный кейс. Давайте посмотрим, что в нем находится. А здесь находится Новый Гуд. Новый Гуд. И Новогодний Калаш, и Новогодняя Мка, и вообще новое ну, чего. Я бы, если честно, хотел Гуд себе выбить, но, если честно, не такой уж новогодний. Дигл. И Ан. Ну Ан, да, и коллаж. Давайте перейдем другой кейс. Санта кейс. За 25 золотых монет. И тут мы видим еще один коллаж. О, кстати, вот. Это неплохо. Вот это неплохо. Он такой уже новогодний, это точно. А это новый? Да, это новый. Это новый нож. Получается у нас в игре два новых ножа. Кстати, вот этот дигл прикольный. Ой, как все прикольно. Блин, я бы вот этот выбил. Жалко, что сейчас на аккаунте нету монет. Так бы мы сделали какое-нибудь открытие кейсов. Но, к сожалению, пока нет. Так, тут у нас все еще дорабатывается. Находится в разработке. В... Тут я вроде бы ничего не заметил. Так, в инвентаре. Давайте откроем один кейс. Давайте, праздничный кейс. Открываем. Ну, надеемся с первого кейса, конечно же, на гуд Но, кстати, АВП уже прикольная Так, ну что, давайте Открываем И нам выпадает почти гуд а, Берета Берета нам выпадает Установим, все-таки праздник Так, и еще Есть одно нововведение Давайте я вам его покажу Вот здесь его нету, я не знаю почему Но оно здесь и есть а, Смотрите, вот тут Фефт играет всякий Заходим сюда какой-нибудь сложный пароль сделаем чтобы никто не зашел вообще запускаем и мы не запускаемся не знаю почему мы не запускаемся но ну, ладно ну-ка давайте снова сделаем вот так ну ка сюда можно да сюда можно смотрите у нас тут бегает какой-то бот какой-то лабиринт у нас еще один тут есть не знаю почему он тут ничего тут наверное не давайте я отсюда выйду я заблужусь также тут есть елочка. Кстати, это вроде бы карта, которая обрезана немножко. Да. У нас тут елочка есть, стоит новогодняя. Кстати, тут, наверное, фон этот был и сделан, да. Она, кстати, непрозрачная. На нее можно встать, можно что-нибудь с ней сделать. Кстати, походу, кто-то зашел, блин. Кстати, тут 7 минут, 7 минут дается. Кстати, еще я хочу кое-что показать. Так, ладно, давайте сейчас перейдем что с гранатой я вам хочу показать смотрите кидаем гранату она взрывается и происходит у нас салют очень классный салют так давайте посмотрим а, в закупке а закупку нельзя сделать да, да ну давайте обежим тогда вот это все это наверное будет полигон кстати вот это место мне напомнил какой-то футбол типа а нет это не футбол это хоккей да это хоккей Типа вот ворота для хоккея, можно чисто так клюшками драться. Блин, прикольно. Ну-ка, а тут что у нас? Тут у нас сугробы. Ну и, в общем, какой-то лабиринт. Давайте в лабиринте посмотрим, что есть. Может, какая-то пасхалка. Попроходим его, давайте. Так, ну тут ничего нет. Или это как столбы северного сияния, фиг его знает. Так, тут ничего нету. Тут вообще выход. И тут выход. Ну ладно. Ладно. В принципе, вроде бы больше ничего не добавили. Вроде бы ничего не добавили. Так, давайте я зайду на официальный сервер, и посмотрю. Так. Ну да, вроде бы ничего не добавили. А снег не добавили, почему-то я не знаю. Ну, снег зато добавили в гонку вооружения. Типа, вот он тут есть. Все замерзают. Как и в прошлом году. Так, ну иди сюда. Давай, заморозим тебя. Давайте немножко поиграем. Опа! Праймера заморозили, так отлично. Кстати, ночь, ночь, ночь добавили. Очень атмосферно смотрится теперь. Еще бы давали снег. Опа, блин, залагала немножко. Ладно, давайте выходим. Ну, на этом, наверное, все. Можно будет заканчивать, потому что я вроде бы все показал. Все показал, да. Ну, с вами был Больной Фиш. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.